Банан забакируй руком... кнопку, блин, этого, начатия раунда. <гхот> о, что за Эндерсон сундук? Вау, это чё? Это чё? Там скины выбираешь. Скины выбираешь? О, да. У меня спустился Майнкрафт. <свист> Окей, я, я на нем эмеральд, короче. прикол. А Когда а, я ты. делаю есейк. Шейк, шейк, шейк, шейк, шейк. Мама shake, shake. на своем нашла Майнкрафт и теперь сидит, играет. Кто? Чё, реально? М натуре Я не знаю вообще как на дата зашла я короче стеменул гад выбираю ну как обычно действует да байваз переключись на русский балбес да и так нормально да ты балбес у тебя ничего нет он на русском он фрет тебе демонстрацию показать? нет он натуре он написал там это самое кнопку старт он назвал лобби старт а кнопка старта так и называется вообще по сути Потому что это все перевод. А а да ты БЛБ, а он не переведен? Переведено? только два языка: русский и английский. А где мы русский? Маке... Македонский, монгол. Здесь просто Чё? не монгольский язык, а монгол. Монгол. Ну. И русский не вижу. А вот русский. Кстати, Всегда да. Монгол. Слава Украине. А ты уже включил? Да. Все, я, я перевелся. давай стартуем. Погоди. Что, этими, что, как сказать, что с барьерами долго? А что с ними не так? И схватить можно правую руку, и можно весь инвентарь заполнить. Так это уже не мои проблемы, это, это да. Это да, понимаю. О, а это что? А это что, Вова? Вов, Вот, вот тут что это? Вот это настройки игры. А, ну тогда нормально, я вообще не понимаю. Ты установил О, ресурс пак? Он кноун хоз. А, я нет. А что, нужно было? Ты тебе билочный сказал? Поменяйте. Поменяйте. Что, поставь все. Запускаем? А, два банана. А где да. пак установить, Боб? Я... я тебе уже сказал сто раз. Ты что так долго заходил? Леха, давай, Б... прис... ты прис... установил ресурс пак? да я сейчас вижу, как у меня три барьера в руках. заходи за это самое за Кого? террористов Террорист. контртеррористов а это да. нормально, то, что у меня багается насыщенность, слабость, сопротивление а да, да, должна... я круто должна быть о, а мы чего на дасте делаем мы не кайфуем, но депутаты богатые как презредиться, я все потраты потратил на F Гоу-го-го. А где? А, вот берске. Почему я по своим не стреляю? А, а почему я не мог стрелять? Что лол, что? Ля, нифига, смотри, что творит. Ты не умеешь стрелять. Нифига. Лех, тебя с ножа убили. Позор. Йо мое выигрывают, реально. Подсунули. Пацанчик. Да а пацанчики это выигрывают? Как раскудали? А во покупаться. Почему Калаш? А да, мышь ты а! Минус суши просто. А ты его У меня жуки потяж. А как стрелять тут вообще, ребята? На правую кнопку. На правую кнопку балду. А, я налево нажимаю, нажимаю, но не нажимаю только. О, oh, right. отлично, сажал А! Что? О! Нифига, багнанчик. Минус слушай, гроб еще громче. еще гробче, пожалуйста. Нормально! Прикольно! Я не успеваю закупать, ау. Да, очень мало времени. <смех> <смех> О! Что? <смех> В смысле? А кто как? А. Дайте мне забрать оружие. <смех> что? Как он мне хоть что дал? О, Лёг, тебя сейчас гранаты убили. <смех> Я не понимаю, что происходит. <смех> сейчас, а это, это, триггер. это, это похоже на А это мой переделанный. Где кто это сделал, бандюга? Банан, поставь, пожалуйста, чтобы не двадцать кабелей. Почему у вас нет этого нету этого скина? Какого? Чем У меня нет вообще скина. Сейчас. Я тоже нет скина. Потом, потом, реально. У меня тоже нет. О, не А у меня чисто. Смотри, какой дигл хайповый. Бежим все на этом Ну, у кого бомба? Скажите, у кого? А как? А там, а там теперь пишется. Там теперь пишется у кого бомба. Куда, куда? А ты За пантиком, за пантиком, вы не туда побежали. А, флешка, блин, я слепой, я слепой. Я ничего не вижу. Легальный банихоп, он скачать бесплатно, без засынки, без А, кстати, ты делаешь банихоп тут? Нет, а это не... Нереальный. Да по кайфу, я уже привык. видался, на нож посадил. Нормально. Нормально. Красава. На F, на F. Да вы можете принципе поменять раскладку. Это Б. Ну как вам, пацаны? О, это Мираж. Банан и Вова, ну это пипец, блин. Не, нож вообще нереально. Спандик, вы не нахер. Просто нереально представлять. <связать> <связать> Богданчик, давай тащи, -мо. А как мне убили? Я Саша? сам, если честно, не понимаю. Я с ножа вас убил спину, как крузь. Чисто Богданчик на хайпе такой. Ой-ой-ой. А ты можешь налить ну, это не так сильно жестко не делать? За километр бьет. 26 хп. 26... 26. хп ему по кайфу. Боба, он за километр меня убил, а как? <связать> ты ч так модно сейчас? А, да? Я на, на. B, я на Б. Я на Б, пацаны. На марно. Я, я тоже на В. Я на В. Мид, мид. А! <пишут> Он ну, хаешку кинул. А я не могу сделать систему. Ну, все мид, все мид, все мид, пацаны. Коннектор, коннектор, коннектор. Вы в курсе тут простреливаются стены. Именно которые доски там. Плюс ножик. Чува? На натуре? Да. О, я не понял, почему Андер не смотрится. А, не смотрится. А, это джангл, джангл, джангл. А! Нет! Ха, не сможешь. Блин, 52 хп оставил. Я их на ножик посадил. 52 хп оставил. Давай, Лех, тащи, давай. -мо, кто флешка? апарт апарт апарты. Аппарты, аппарты. Давай, тащи. У -у. Позади, ты Ты чё кого-то на нож? И у меня Нифига. Он, кстати, не в голосовом. Не важно. Не успею, не успею. Не <tra kabo -1> а как это? <tra Multi fullness> А на shift смотришь и вниз, типа, понял, как кс а, Если ты понял. вверх взгляд отводишь, то все, дефуз прекращается. Да я, короче, ВП покупаю. Тут, кстати, с АВП нереально играть. Реальная банана простреливаем через ящик. А как тут прицеливаться? На shift. А, понятно, у меня, короче, текстура говно. У меня там тыква чисто. Ну. А, а да, ты, ты, ты че не устанавливаешь? Ну да, с копами стрелять, вообще мне пострелять. Ты рисунок да, да, не установил. Да. А да. можно? Да. Почему МП9 такая скорострельность маленькая? А я не знаю, как ее сделать. Как, как, как вы с гранаты вы это килы делаете? Я не понимаю иногда. Откадывай. Я думал это оружие, я побежал на гранату. Нормально. Спасибо за халявыки. Что? Че там Богдан? Послешь... а Что? Что? Чего Богданчик творит? Сейчас я буду заклагировать вообще. Тут... А, у меня денег нет. А как вы знаете, сколько у меня денег? Так, балбес у тебя над Худбаром написано. Go, go, go. Yeah, yeah. На текстуре у меня текстурпака нет. Не yeah, а туда, тут, тут без, без текстурпака над Худбаром у тебя балбес. А ah, вы метните текстурпак. А, yeah. Люда, палос, по-моему. На Б никого не иду. Чё, ямы? А, Лёх, ямы. Я не знаю, я просто стреляю. Давай Б Ща коннектор надо чекнуть. Полюбаться коннектор ща пойду. А, нет, опять Б что ли? Не, коннектор. Балбись. Коннектор? Сейчас я помогу А, я слепой, не вижу, не вижу, не вижу. Что, 26 хп оставил. Блин. Спасибо за вп. Реально. О, вы снимите в стурпак Ч не Да ты балбес просто. Ты не Скинь? умеешь дискордом пользоваться. Киньтесь с турпак, вылазь. Что мне мучиться, Анти. не мучи меня. О, спасибо, брат. Как попадать с этого говна? С чего? Ага. Съюмпак, кстати, с юмпа легко попадать. И чё? Можно подобрать? На shift, на shift подбирается балбес. Понимаю, блин. Ну его ты просто с ножа. Вот не, во, в нож. Сейчас. Давай я, я уменьшу урон ножу. Да вообще не могу Как он выжил? Ты вообще не попал. Давайте 49. Я попал вроде. Нет. Теперь теперь у ножа теперь у ножа урон 49. Два раза надо. Уже. Запом... Два. Запомните. Запомните, а то забудь. Да, да, меня. Я профессионал. Гонтик нелегальный. Палас, палас один. А ничего. Ой, палос, палос, палос, палос. Палос один. Палос, два бегут. А, у меня мышка забагалась. Ранись. А, что? Ой, ой, ой. Да. Nice. Что? Знаю, он такой-то достать, так вообще. Где это Б? Г. Ага, Господи, как зигла стрелять? Никак уже. Я не могу стрелять из лука. Почему он выжил? Лех, ну как тебе? Я и Вася. А, я купил две гранаты. Нет, не понимаю. Нет, тут надо привыкнуть пусть, к стрельбе. Я пока разобрался, как покупать. Меня уже раз. Пантик погоди, первый. Пантик первый. Да. Слышишь, Палос походу. Это а не О, на это, к КТ, это, наверное, пацаны, да. Палос. Эти типа да? А что за буковка О у меня? Это у тебя не установлен ресурс пак Балбес. А, а, да, я... отойду и не против. Я. Это... Вы... Антифлешка, да, моя. Антифлешка теперь. Блин, я сам все смотрю. Зачем? Давайте, давайте, давайте. Можно свалить отсюда. На. На. С ножа, давай. И о, моя, молтовым чисто. А, да, из, блин, меня окружили. Это, блин, это бомба. Что-то бомба у нас. Винторез. Интересно, боец. Ну, вообще вот не попадаешь. Интерес. Винторез, винторез. А в КСГ? Винтореза да? нет в КСГ. Драматика, ребята. Просто. Интересно будет, скажем его. Тебя, У вас тоже интерес есть в КСГ? Да не, все кемперить просто будет, было бы интереснее. Да. Вот это интерес появился конечно ребят я текстурпаку смотрел нифига тут я модный реально реально как думаешь до сколько доделаешь кэшку ну либо зимой выложу, либо летом Вова точно сделай побольше пожалуйста реально вообще что побольше да блин я стоял на месте и был впритык вообще не попал ни разу кто знает а мы че выигрываем, что ли это как да, прикинь? Я что то я сам в шоке. А почему? Денег а где деньги? Не понял, у меня тоже. А, -то. Найс, у меня забагался, у меня был Дигл и нету дикла. А, лол, а ло, че. Вообще денег нету. Лолч. Ну, с бомбой. А, я слеплен, я слеплен, я слеплен. Я знаю, я просто каждый раунд убегал. не, тихо, было на ножах, а то у меня вообще нету ничего, кроме ножа. 35 хп осталось вот этого вот. Я сай, не понял. Он мою потом... Не, не подобрал! меня не а. а. Страшно. Да. броню <связывая> купить. <связывая> <связывая> а тут брони брони нет. А ты будешь делать Вов, чтобы тут ну, типа... Да, слу для брони, nice. Вова сделал потом, что вот только э, со стек... паком можно было заходить. А как? Одни как сделать. Можно. Как? Короче, знаешь, как работает анти х О, коннектор. А, это мид, шорт. Шорт. знаешь, как работает антикс-рей? Нет. Ну типа на под... Ну, короче, посмотри, наподобие это можно сделать, делать. Чтобы текстурпать а не надо. А могли. как? Это одиночная карта, балбес. Че? Это одиночная карта. Это не плагин, это датапак. Ну. Ну. А, то щи надо, братан. Вс. Да. Понял. Вс, кстати, не я не а понял. Пас, что я не я не а ч. А ч кстати, никто не чекает. А, на бой никого нет. А ты хоф он ли датапаки? Да, а я, мне ничего больше не надо. Ну, плагины можно. А, нет. Давай. Да что? А этот сервер куплен или... Да. Платный? Куплен. Да. Вот, вот плагины можно. Да что, 52 хп оставил. Какие-то тупые шутки тут, кстати. Реально. Реально. Нет. Давай, Богданчик. Ого. А, да. сейчас... Ася. Пацаны, Ася. Здарова, Банал. Здорово. А со всеми остальными что ты как него чё-то? Не по-пацански поступаешь. А ты кто? Мне мама говорила с незнакомцами не разговаривать. Реально. Поэтому иди в жопу. Лови флеху. Блин, она на другую сторону полетела. Это яма. Ямы. Двое, три ямы. Иливай сервер, а тут все тебя не знают. О, нормально. Я сам... я убил. Нормально. А кто-то не ставил бомбу. бомбу. А, -а, -а. а, а ч, мы выжили? Есть ко бомбу, а она не ставится прикольно. Так ты балбес, ты должен на эту самую планту подойти, ты, блин. Давайте мы будем ставить. А ты не был? на планте был, ты, блин, дальше от планта был. А тут есть броня? Нет, я е собираюсь добавить, но уже на следующих а, каникулах. Дослужиться до модератора. Никак. А вот так. Только по доверию, да? Через да. постель. Через постель. так это, это <с тоже, кстати. А, в какой-то случае? По сотным случаям. Поэтому я обращаться могу к тебе. Я сюда. стоп сюда. Я сюда. Я Кого? Вы ч ⁇ они не чекали? А не знаю, я на Б всегда стою. Я Б. Я Б- игрок, я как КС играю Б. Ой, ой, ой, пузгер еще зашл. Да вы издеваетесь! А, а кстати, такая... а кто такой? Кто такой? А, вон он за чисто стреляет по коробкам. Да, Нормально с него лута выплыл. Отлично. О, Дай, Ес, я упил двоих, юпу. Минус три. Юху! А где Успею, а, чё, ой... чё, вообще, да я успею балбес а мы не раздепьютили? ой че прощейзи кончерчили сколько оружия вот пропало вот. я вообще не чувствую не чувствую вообще загляните в справочник, открыты новые рецепты Вопрос, а почему меня сразу к вам закинуло? ты че? ты что то еще добавил? в смысле? Вы? на лови х... там, лови рада. хаешку а, я один, а, один ямы. Два ямы. 51 хп. <связывая> хп, хп ну, пацаны, ну, что, вы творите, Ой, Ой. что? Кстати, у м4А4 вообще легкий Легкая дача Легко контролировать. На вопрос, а ты не на М4 и на ВП? <связывая> ты что хочу дал Лех, ну ты даешь. Смысле, он не... А с не ваншотился, мне интересно. А у вас как идет? О, да, блин, 8-6 хп осталось. Авик не ваншотит. АВП, а он ваншотит голову. Вов? А как Вов? руки подбирать? На shift, на shift, на shift. Вы присылки. Нормальный авик, что вы говорили? Авик класный. В натуре? Тебе чем нравится? Только из-за того, что он в точку стреляет. Я хоть в кого-то попадаю. Это я ничего? попробую с играть. Честно, а надо. Ничего не на... будет на... Его, мы 5 на 4. Ага, ага. Это у меня с каких времен? У меня такого вообще, по-моему, никогда не было. А, я О, а как тут... А как с этой СВП играть? Я ты грунт. Не трогай меня. Она в точку стреляет, и серьезно. А, я совсем... Сам, сам себя смолту реально. Но. Болшку просто. Лови, я не понял то, что она не достреливает, что ли? Я сам не понимаю иногда. А, а. Давай, когда ты сможешь. А! Что? Ну, блин, это ж мой IQ был. А что пофиксили, пофиксили? Закрыли, Это, пофиксили, это... Да? это. Как ты узнал? если что в том <свист> а в смысле а я что то я и не слышал звук пикани. нет у -то красачка тоже. у меня дофуза у меня до у меня, меня до а ну ладно ну. комол а пацаны я говорю ави классное оружие говно полнейшее отвечаю а че у нас два даже... одинаковых скина я даже с тебя не савик на лови Лёх, нужна АВП? Так у меня АВП, Лёх. А, у меня есть тоже АВП. Я на сих пор с ним АВИК, играю. АВИК инба, АВИК инба. Я говорил, в точку стреляет, это Чу вообще реально не нравится. Инба? А многие ну, говорят, ну, говорят, что это не нравится. А она... мы на 4 протираем, что Она почему-то не достреливает. Ну, в смысле просто, не достреливает? Ну, прям в голову стреляла, она не достреливает. Сука, ты баланная, я тебе так скажу. Я случайно. А, ну красавчик, ну, я ты, сука, я тебя Сука, Чисто на нож. Реально, сука, я, я манул. Лх, ну как тебе сейчас играй? Нормально. Баннихоп, баннихоп. А ч у вас двое? Ч у вас одинаковые с ним оп? Баннихоп просто, банни А, там сзади. Ну да. Ч там сзади? А, понимаю. Это, да. Чисто взял авик. Мой получил да? не чувствую не чувствую Ой, лайвазик, сделай чтобы, ты можешь сейчас савик сделать чтобы он ваншотил вообще в тело вообще в тело да это да, типа ваншотил да. то есть двух ударов убиваю да сейчас и талис мне кажется все равно он Нет, стрелит, бомба тем, не дострелит да бомбана б да блин че на натуре на бы? ну все мы ага. не успели раздефузить а кто вообще здесь сказал а то блин а, -а, -а. блин, все, все, сейчас взорвется. Я ранил его. Кто? О, что? Минус 46 Пацаны. Минус 46 хп. хп. Парень, ножом убил. Нажал 46, 46 хп. Минус 3, вообще ничего со мной, такие ты играть ловые. У меня молотов пропал. Сюда, увидел, У меня молотов пропал. Танцуй, <laughs> Нормально. Пал. Да? а ну я балбес ща, ща. а мид, два Фигит, мид вазик. два мид ч, то мавику не ваншотил да? Сейчас а ваншот. я слепой, я слепой, Фигит. я слепой Фигит. я слепой Фигит. что Алло, там он? он там блин а ну ка сейчас где лой вазик Стоять, не я хочу за лёхой давай лёх Фигит. а в короче тут есть объемные звуки да я знаю Чисто система, которая разрабатывала 2 года. Хотя этому проекту 2,5 месяца. Ну да ладно. А, да, конечно. Просто опять. Опять же с ножа просто. Я злопамятный, я очень злопамятный. Я могу сейчас еще и нож пофиксить. Фига, мне выпой нужнее. А! Вот стреляешь! Прикольно! Нифига, чисто два хедшота да. Без у меня вот реально супер лаги. А, вы балбесы, может кто-нибудь знает? Да. Только подбери АВП, сука. Не лагала, не лагала и сука опять. После обмана. Вот че пингует, а я вам... я пингу не, это не лагает. Это моя АВП, оставь АВП. На красачик, красачик, красачик чисто. Мастейзи, не чувствую просто. Пилоскиловый. Вайваса, как тебе играть? Вообще шикарно вов, мне нравится. На Натыли. Я походу перезаходи Новая эра, новая эра, блок. Ты бы знал, я три раза переписывал код. Я чисто. Да? Можно потом типа текстурпак отдельно создать. Именно полный, чтоб текстуры у тебя были. Аааа! Банан, да бал подсветку показано. Паулас. Блин, я слепой. Я слепой. Делай замедление, мы просто медленно ходили. Все? Зачем? Да, блин, ну потому что сильно быстро Вообще не чувствую. А, кого? На. Вообще не чувствую. Тетрис. Тетрис. 2А. 2А. а Леха, 2А. Ты балбес? о щит, красавчик. Хэд дал чисто -мо! Да? Давайте! Лха! АВП-па в чм? Ч? Оу, щит, Лха, лучше тут на нож, на нож, на нож, на нож. Красачек! Красавчик! Лютый, лютый! Плюс 5 долларов и все? А может и еще меньше? Ну может. 12-3 играем в лакеры, да-да-да. <сёк> ч-то что, нас больше, не? А кто за что? Нас меньше. О, Богдан. -мо! А, нас меньше! О, Значит... О, нас меньше. А. а! это я! Это, это, понимал, это, не это, не это! Я не вижу ничего. Это, вот Да, вот так. На! Убейте, Блин! Щ... Просто ези. Слжка вообще. Простреливай, Богдан. Простреливай, oh, простреливай его. Давай. <звучит> Красавчик, ah, лютый, yeah. лютый. Давай, тащи, тащи, тащи, простреливай. Well, е а почему я чудо то странные звуки, сучка, будто он не там? Тут объемные звуки? Чё? Объемные звуки тут? Да. Да, но они чё не работают. Как-то. Бывает. Но это же Майнкрафт. Ну я попытался, Попал. по крайней мере, сделать. Ну нормально, нормально. Ну типа, тут есть дальний звук, чисто поняли? Типа, если ты от звука далеко, то он... Придевшается. Не, на ОП это имбаси сейчас. Лша уха. Минус 3, просто Леша лучше, молотов. Нет, там не минус 3, <связывается> минус 2. Молотов, фиксите. Он мало наносит, он фиксит он <связывается> Ну извините, <связывается> сами, блин, поперлись молотов. Я вообще под Вову его случайно кинул. <связывается> Сразу, что Вова не сгорел, бля. В том ты -то делал, так и я убежал под этот, под Андер андопауз точнее просто закидали. дали и красавчик ну все теперь мы нашли им по оружию это нож авик и молотов чисто км пенни и как нужно уметь да вот сафика савика тут именно играть сафика сафика не зря я кейс соуд играл вот не зря ну реально такая ностальгия, как будто в 1,6 зашел вообще. вы про что как будто в 1,6 в зайти. Это либо мид, либо б. Сейчас вангую нет. мид, мид, мид, мид, мид, нет. мид. Я тебе говорю мид. А нет, это я был без. Это б. Это б. Это... Это, а? это а. Это а? Да. а, да на! а о, не наси. Ага. Йо, мою. Апалас. А у меня что не реально вы чё не запланировано. А бомбы нет. Ой. Ой. Ой. Ой. Last jungle! Last jungle! Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. счет? Мой, а, блин, ну не знаю. Наверное, я потом Дробовиков это добавлю, чтобы уводилось. А, ну, okay. Дробовиков не хватает. Чисто поняли в конце. Неги его не хватает, братан. Да, и Я могу попробовать за день сделать его. Типа дробовики просто блин, ну, вообще. Бы. Ну ведь, короче, ну запомнить. Если... дави мне Лёш, вообще. Если... Я даже не помню. Я так и дробовую. А в курсе... в курсе, этот серый будет работать 2-4 на 7? Вы любое время сможете зайти. Я сам тебя убил. Блин, 50 хп оставил. А, ты типа будешь с кодом заниматься, он про это. То, что... О, у меня тоже все. что помощь, ты... зови, А, вы что, разбираетесь до тапаках? Ну, да Конечно, важно. ради тебя, я даже готов выучить пентагон, пинта... пентагон. Пентагон да. <laughs> не, ну там, вот хитбокс система, это вообще лютая тема. Промазал. Ой, я что? тебя кинул гранату, что за фигня? <laughs> Мольник реально что-то прям жестко дамажит, но то пофиксить. Уроки тебе! Да, да, да он, прям чуть-чуть ну, помедленнее. А, а треть поменьше. Смотри, а можешь не урон понизить, а типа.